Всем доброго времени суток, с вами Маша Смола, и сегодня я хотела бы показать, как я делаю подарочные коробочки для своих изделий. У меня есть два изделия, которые нужно упаковать. Это вот такие четкие деревянные и такой Конечно же, красивые коробочки можно купить в магазине, но это нужно потратить время, чтобы найти красивую форму, чтобы это заказать или куда-то ехать. В общем, я для своих изделий делаю коробочки сама в основном. Например, первую коробочку я буду делать для чёток. Какая у нас форма? Продолговато. В принципе, можно сделать вот такую коробочку. Все зависит... В общем, коробочка зависит от размера, который нужно положить. Можно сделать и такую. Давайте сделаем для четок пенал, наверное. Да. Бумажку я использую всякие обрезки. У меня здесь заготовочки. Для этого возьму цветной картон. Достаточно плотная бумага. Нам нужно сделать размер двадцать один на шесть. Плюс еще нужно будет сделать крышечку. Немного отступив от края, я отмечаю двадцать один сантиметр два раза по шесть. Плюс еще закрывашечка. Два сантиметра. Теперь берем обычный компакт-диск. Я думаю, они есть у каждого дома. Упираемся в уголки 6 сантиметров и проводим окружность как с внешней стороны, так и с внутренней. Повторяем четыре раза. Теперь нам нужно аккуратненько это все вырезать. Я буду использовать допрямытельный канцелярский нож. Здесь краешки можно немножко закруглить. С этим мы справились. Теперь берем, Я беру тупое шило. Вы можете любой острый предмет. Можно не пишущую ручку или что-нибудь не сильно острое, чтобы не повредить бумагу. Ну и в то же время, чтобы можно было сделать канавку. Теперь аккуратно Собираем коробочку. Да, чуть не забыла Ластик. Ластиком стираем карандаш. Теперь берем горячий клей или двусторонний скотч. И нужно соединить вот эти краешки. Ну вот наша короткочка готова. Все, что нам осталось, это ее заполнить. У меня есть немного вот такой соломы декоративной наполнителя. И сейчас мы немножечко сюда положим. И все, что нам осталось, это заклеить крышечку. Это можно сделать любым способом. У меня есть кнопочки с разными принтами, которые я сейчас приклею на горячий клей в нескольких местах. Вот Возьмем птичек, цветочки. Я думаю, трех будет достаточно. Приклеиваем Такая простая коробочка. Вы можете повязать ленточки, приклеить бантики, делать все, что я решила сделать так. Следующее нам нужно сделать коробочку для кулон. Коробочка будет по тому же принципу, но она будет ромбиком. Картон. У меня будет. Не удивляйтесь, тому, что он розовый, просто. Человек, которому он будет дариться пол, он очень любит розовый цвет. Вот, поэтому розовочка будет розовая. А Берем диск компактный, опять же, и аккуратненько вводим карандашиком, ставим центр, убираем диск. Берем линейку и делим нашу окружность на 4 части. Затем берем опять диск, прикладываем его так, чтобы его стороны касались двух точек пересечения линий и проводим еще один. И опять нам нужно потерить. Теперь берем диск и проводим окружности во всех четвертях. Вырезаем. берем шило какое, и опять проводим по всем местам сгиба окружности именно. Теперь вместо местах сгиба собираем коробочку. Понимаете? Если вам требуется размер коробочки больше, чем данный, то просто изначально берете больше окружность, Допустим, не компакт а тарелку или крышку. Две стенки. Вот это-вот это-вот это оставим для того, чтобы вложить кулон. И потом его закроем. На этот раз я буду использовать горячий клей. Точно так же берем наполнитель. Любой. Берём кожу. Пойдем туда наш кулон. Эту сторону я не буду склеивать, что она и так держится. Вот. Но единственное, это еще не все. Вы также можете использовать либо ленты, либо какие-то темки, либо просто бант сверху приклеить. А я сделаю по-другому также есть вот так, такие замочки Вот такая коробочка у нас получилась. Получается этот замочек не просто так. То есть, когда человек захочет открыться, все, что ему нужно будет, это открыть замочек и достать подарок. Ну вот, пожалуй, все на сегодня. И два подарочка готовы. Можно смело ехать на день рождения. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, информация была полезной. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Не забывайте про колокольчик. И до новых встреч. Пока!